Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите информационно-аналитическую программу Контекст на телеканале Универ ТВ. И сегодня в нашей программе мы вам расскажем, как в первые рабочие дни Нового года Казанский федеральный университет прибыла скульптуру Конфуция, великого философа и мыслителя Древнего Китая. Скульптуру ректору Ильшату Гафурову торжественно вручил генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Уин Цинь. Ушел старый 2019 год и вступил в свои права 2020 Самое время начинать подводить итоги. Сегодня в нашей программе мы попытаемся вспомнить наиболее яркие с точки зрения средств массовой информации события, связанные с Казанским федеральным университетом. Только-только отшумели новогодние праздники и буквально в первые рабочие дни недели после Нового года в Казанский федеральный университет... Прибыл генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Уин Цинь для того, чтобы вручить торжественную скульптуру Конфуции великого философа и мыслителя Древнего Китая, ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурова. 10 января в Казанский федеральный университет прибыла китайская делегация. На торжественном вручении памятника Конфуцию ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал о сотрудничестве университета и Китайской народной республики. Провел параллели между достижениями прошлого и будущего, обозначив КФУ как место зарождения целых научных школ. Событие, которое произошло сегодня, имеет глубоко символический смысл. Фактически мы первые в Республике Татарстан и в России открываем. Перекрестный год, сотрудничества России и Китая в научно-технической сфере. И опять-таки весьма символично, что мы получили в подарок памятник, статую. Конфуция, выдающегося древнекитайского философа, мыслителя, основателя целой идеологии, который, собственно, и характеризует сегодняшнее поступательное развитие Китайской Народной Республики. Китайская Народная Республика является стратегически важным партнером для Казанского федерального университета. Подтвердил слова ректора КФУ генеральный консул Китайской Народной Республики господин Ин Цинь. Он рассказал, каково современное состояние отношений между странами и назвал главную причину успешного сотрудничества. Сложились очень теплые взаимоотношения между Казанским университетом и генеральным консулом Китайской народной республики в Казани, господином У Циньем, который всегда благожелательно относится к тем предложениям, которые исходят от казанской стороны. И мы благодарны ему за поддержку этой инициативы о собственно, замечательном памятнике, который займет достойное место в стенах Казанского университета». Вне сомнения, 2019 год был успешным для Казанского федерального университета. Более детальные и подробно итоги будут подведены, конечно, позже, на ученом совете. Мы же попробуем взглянуть на прошедший год с точки зрения средств массовой информации. И, безусловно, самой яркой новостью 2019 года стало известие о вхождении Казанского федерального университета в топ-100 университетов мира по направлению образования. Казанский федеральный университет стал первым в этом рейтинге среди российских вузов и 94-м среди вузов мира. Подготовка квалифицированных кадров с каждым годом становится все более актуальной задачей для российского мирового сообщества. Сегодня существует множество различных проблем в области гуманитарного образования, от решения которых зависит наше будущее. От того, каким будет специалист, зависит не только его будущее, но и будущее страны. Показательно то, что в 2019 году Казанский федеральный университет впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира по направлению образования и разместился на 94-й позиции. Годом ранее – 101-125 вузов КФУ сохранил за собой первое место. Мы впервые попали в сотню ведущих вузов мира в области education. Это говорит о том, что наша стратегия, которую мы обозначили несколько лет назад, она была правильной. Ученые и педагоги КФУ стали неоспоримыми лидерами в России по цитированию числа публикаций в области образования в высокорейтинговых журналах ку 1 и ку 2 индуксируемых в базе данных Скопус. Зарубежные коллеги стали проявлять большой интерес к исследованиям педагогов Казанского федерального университета. Мы стали лидерами в стране по числу публикаций в базе данных Скопус и of Science, и поэтому это те издания, которые знакомы для доступны для зарубежных исследователей. Британское издание Куакарелли Саймонс публиковало результаты предметного рейтинга по направлению лингвистика. В данном предметном рейтинге Казанский федеральный университет занял позицию 151-200. Всего по данному направлению в рейтинг вошли 9 вузов России. Среди российских вузов Казанский федеральный университет расположился на четвертой позиции. В 2019 году в КФУ успешно прошел уже ставший традиционным Пятый международный форум по педагогическому образованию. Принять участие в нем приехало более 600 участников из более чем 30 стран мира. Казанское университет очень высока, потому что те исследования, которые ведутся в Казанском университете, они, ä, имеют мировое признание. Вы сегодня видите более 500 иностранных участников. И это не просто те люди, которые приехали в университет со своим докладом, а это фактически те партнеры, которые ведут в местные... Степени крупные, длинные, в области наук об Но не только на этом заканчиваются достижения КФУ в области педагогического образования. Так, предложенная в 2019 году государственным советником Татарстана Ментимером Шаймиевым концепция создания полилингвальных комплексов потребовала специалистов, умеющих вести свои предметы на русском, татарском и английском языках. Сложная и интересная задача поставлена перед Елабужским институтом КФУ в трехэтапную программу подготовки полилингвальных кадров. Включаются студенты старших курсов и практикующие учителя. В сентябре 2020 года будет запущено новое направление магистратуры. В августе в Елабургском институте КФУ состоялся 10 международный фестиваль школьных учителей. За 10 лет в работе фестиваля приняли участие модераторы более 20 стран мира. Стать ректором и постепенно университет встает и начинает, понимаете, подкрадывается число топовых университетов мира. Это делается каждодневным трудом, это на наши глаза. В прошедшем году состоялись традиционные 15-е державенские чтения, которые проходят на базе Казанского университета вот уже пятый раз. В декабре уходящего года в Казани впервые предметно были рассмотрены вопросы о включении в список ЮНЕСКО комплекса обсерваторий Казанского университета. Обсуждение состоялось на Международной научно-практической конференции «Историко-культурное и научное наследие астрономических обсерваторий, формирование выдающейся универсальной ценности объектов в рамках форума «Астрономия мирового наследия». В 2019 году возможности КФУ в подготовке и переподготовке учителей оценила Ольга Васильева, министр просвещения Российской Федерации. Поводом для визита в Казань стало участие министра в форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». Основной точкой визита стал Центр информационных образовательных технологий «ЕДУТЕЧ». Он был создан в партнерстве с более чем 20 крупнейшими производителями оборудования и уже введен в эксплуатацию в этом учебном году. Известно, что Центр предназначен для обмена знаниями и трансфера в школьную практику передовых технологий. Выше квалификации пройдут 2000 учителей. Это очень большая цифра, которая собственно, позволит, наверное, Республике Татарстан охватить такую основную массу педагогов, которые сегодня активно внедряют цифровые технологии в своей повседневной практике. На сегодняшний день КФУ один из самых больших вузов России по контингенту обучающихся. Более 51 тысяч человек на всех уровнях обучения, включая подготовительный факультет. На подготовительном факультете иностранные абитуриенты обучаются не только русскому языку и правилам поведения в Российской Федерации, но и готовят их к поступлению в Казанский федеральный университет. Стоит отметить, что в 2019 году учащимся на подготовительном факультете было выделено и отремонтировано новое здание по улице Кремлевская, 25. Ведь создание – комфортной обстановки для обучающихся – это Неотъемлемые условие успешного процесса обучения в КФУ. В 2019 году ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров стал академиком Российской академии образования и удостоен золотой медали РАО за достижения в науке. Для того, чтобы войти в почетный круг академиков, нужно привнести в российское образование действительно весомый вклад. Избрание ректора, не представляющего столичный вуз России, говорит о том, что Казанский федеральный университет внес большой вклад в систему российского образования. Казанский университет потерпел большую трансформацию, когда ему был предназначен. Статус федерального. В Казанский федеральный университет вошло семь вузов Республики Татарстан. Это самое крупное объединение в новейшей истории России, сплотившее коллективы самых разных университетов. За каких-то 10 лет университету удалось достичь реальных результатов в науке и образовании. Если говорить об успехе в гуманитарном блоке, то ярким тому подтверждением является то, что на данный момент Казанский федеральный университет по направлению образования занимает 94-ю позицию в мире. Приоритетное направление биомедицины и фармацевтика Казанского федерального университета порадовало в прошлом году высокими позициями сразу в двух направлениях рейтинга Times Higher Education. В направлении до клиника, клиника и здоровья университет вышел на вторую позицию в России. В направлении науки о жизни по рейтингам того же Times Higher Education Казанский университет занял четвертую позицию в Российской Федерации. Напомним, что медицина вернулась в лону университета всего лишь в 2013 году. А университетская клиника появилась и того, позже, в 2015. Просто я хочу сказать, что это очень динамичное развитие за столь короткое время. Конкретные результаты по разработке новых лекарственных средств появились у ученых Казанского федерального университета и акционерного общества Татхимфармпрепараты по отечественной программе ФАРМа-2020. В декабре пришло известие о получении американского патента на изобретение – противовоспалительное средство для лечения артритов и артрозов. Это первый такой зарубежный патент университета в области фармацевтики. Сейчас идет работа над получением патентов и в другие страны. Обо всех этих достижениях и не только об этих мы расскажем вам сейчас в нашем репортаже. Для биомедицинского кластера КФУ базовая структура которого Институт фундаментальной медицины и биологии и университетская клиника КФУ 2019 год запомнился множеством значимых событий в области научных открытий, внедрения новых технологий открытия обновленных корпусов. Одним из прорывных событий можно назвать то, что Казанский федеральный университет впервые был представлен в британском рейтинговом агентстве Times Higher Education по направлению науки о жизни. Университет занимает четвертую позицию в России. Также в данном рейтинговом агентстве КФУ представлен в направлении медицина – занимает второе место по россии пожалуй стоит учитывать тот факт что институт фундаментальной медицины кфу функционирует с 2013 года всего за каких-то 6 лет ему удалось достичь реальных результатов которые высоко оцениваются мировым сообществом медицина как интегратор один из самых наиболее междисциплинарных направлений он с нуля на нашей площадке был создан реально там 13-14 году хотя мы объявили об этом в 2012 году, да? продолжили, все направления они должны найти себе новую нишу. Не только на этом заканчиваются успехи одного из самых молодых институтов Казанского университета. В июне 2019 года состоялась первичная аккредитация выпускников медицинской специальности «Лечебное дело», «Медицинская биохимия» и «Медицинская биофизика» проходят в КФУ впервые. Для выпускников направление стоматологии и во второй раз. Средний балл среди выпускников составил 96 баллов. Качество подготовки, а это независимая оценка качества подготовки врачей, которых мы готовим в Казанском федеральном университете, то есть она показала, что мы готовим очень хороших специалистов. Те самые выпускники, которые только недавно сами прошли аккредитацию или закончили ординатуру, находят себя не только в медицине, но и в научной деятельности. Каждое научное исследование, которое проводится в Казанском университете, направлено на лечение социально значимых заболеваний. В июне 2019 года в средствах массовой информации прошлась новость о том, что ученые КФУ разработали новую технологию протезирования сосудов. Команда исследователей Института фундаментальной медицины и университетской клиники КФУ разработала новый уникальный биодеградируемый протез сосудов – основе растительных веществ, которые стали фундаментом для выращивания собственных тканей в организме человека. Команда ученых уже получила патентное изобретение. На системе появляется большая возможность бороться с бактериями, которые могут попасть в кровоток и в русло. И в этом плане протезы новой конструкции имеют большую устойчивость к инфекциям. Это не единственный патент, который был получен учеными Казанского федерального университета. Невероятнейший прорыв совершили в ноцфармацевтика «Фармацевтика» совместно с акционерным обществом «Татхимфармпрепараты» в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020». Ими было создано самое эффективное и безопасное на сегодняшний день нестероидное противовоспалительное средство для лечения артритов и артрозов – перидофен. Препарат обладает высокой противовоспалительной, обезболивающей и жаропонижающей активностью, а также низкой острой токсичностью и гастротоксичностью. Проект был удостоен золотой медали 47-й международной выставки изобретений в Женеве. Впервые вышел патент Соединенных Штатов Америки, именно вот на этот препарат, кфу 01 То есть мы фактически, что это значит, мы теперь фактически имеем, имеем документ, есть нечто, что позволяет нам продавать интеллектуальную собственность на этот препарат на территории Соединенных Штатов Америки. Реальный результат, а может, кто-то назовет это и чудом, показали ученые Open Lab двигательная нейрореабилитация. Совместно с врачами клиники Мэя, США они внедрили уникальную технологию реабилитации пациентов со спинальной травмой. Трем участникам эксперимента медики имплантировали специальный чип в поясничный отдел спинного мозга. Именно в ту область, которая отвечает за движение. Спинной мозг подаются электрические импульсы, которые, с одной стороны, запускают парализованные ноги, с другой эхом уходят в головной мозг. С помощью наших методик мы можем оценить, на самом ли деле полная травма или все-таки есть какие-то сохранившиеся пути, с помощью которых мы можем активировать движение. В 2019 году было принято решение, что Республика Татарстан станет площадкой для строительства питомника для семейства кошачьих. Центр будет называться Акбарс. Он предполагает изучение редких видов кошачьих. Ученые OpenLab, генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с Казанским зооботаническим садом будут заниматься исследованием кошачьих. Сейчас есть большой опыт по созданию генных препаратов для лечения лошадей, о которых мы рассказывали, собак, и сейчас мы уже создали препарат для лечения кошачьих. Он находится на стадии лабораторной апробации. Одним из давних партнеров Института фундаментальной медицины и биологии КФУ является Нотингемский университет. Ведут и совместные исследования проводятся научные школы. Идем сотрудничество сразу в нескольких направлениях. Во-первых, ну, самая первая тематика – это в области исследования онкологических заболеваний. В первую очередь, это диагностика различных онкологических заболеваний. Кроме того, мы плотно сотрудничаем в области ветеринарной и регенеративной медицины. Все те исследования, которые проводятся на базе Казанского федерального университета, сразу же транслируются в реальную практику университетской клиники КФУ. Она была создана всего три года назад. Проводятся ремонтные работы, вводятся в оборот новое медицинское оборудование. В декабре 2019 года были закончены ремонтные работы в урологическом отделении университетской клиники. Ершова-2. Строительные работы здесь не останавливались ни на минуту. Наряду с этим клиника не прекращала прием больных и плановые операции. Все необходимые для ремонта этапы проводились посменно, в различных в этих отделениях о состоянии оснащенности биомедицинского направления КФУ не раз высказывались первые лица России и республики. Лично убедиться в этом в августе 2019 года смог помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсинга. В ходе визита был продемонстрирован готовящийся к открытию научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины. Создаваемый центр станет связующим звеном между исследовательской и клиническими частями ВУЗа для наиболее эффективного трансфера технологий. Новый элемент структуры структуре КФУ включает в себя Центр клинических исследований с круглосуточным стационаром на два 25 коек. Оценил возможности медицинского кластера Казанского университета и министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков. Отравной точкой стала лаборатория генной и клеточной технологии, расположенная по адресу улица Парижской коммуны 9. Здесь ведутся исследования и поиски новых подходов к генной и клеточной терапии человека и животных как предрасположенности, так и разработка программы, здоровьеспередающих программ для а, минимизации воздействия для химических средств. Там а, сейчас а, в планах и кровь, кровь, кровь моча. Таким образом, реальные представители власти за короткое время визита не только знакомятся с основными тезисами стратегии развития ВУЗа, но и оценивают эффективность выбранного направления, вклад Казанского университета в науку и реализацию национальных проектов России. 2019 год стал успешным и для приоритетного направления инфокоммуникационные и космические технологии Казанского федерального университета. В направлении науки о космосе американского рейтингового агентства US News Best Global University университет вошел в топ-150 лучших вузов мира. Согласно данным этого агентства, Казанский университет в направлении науки о космосе, заняв 114 ю позицию среди вузов в мире, стал вторым после МГУ в России. Но не только об этом хотели мы вам рассказать, более подробно смотрим в нашем репортаже. Одним из необходимых критериев успешности вузов сегодня становится вхождение в мировые университетские рейтинги. Это доказывает положение вуза в мировом сообществе. Так, 17 российских вузов попали в рейтинг U.S. New Best Global Universities. Причем 14 из них — это участники проекта 5.100, в котором принимает участие Казанский федеральный университет. Стоит отметить, что U.S. New Best Global Universities входит в число рейтинговых агентств, которые выделяют только предметную область, как наука о космосе. В 2018 году университет в данной предметной области впервые вошел в рейтинг, сразу разместившись в топ-150 – позиция. В 2019 году КФУ поднялся сразу на 20 пунктов – 114 место. В прошлом году мы были 133, в этом году мы 114. То есть, видите, достаточно хороший такой скачок для нас, да, то есть почти 20 позиций. И примерно почти 20 позиций – скачок МГУ, то есть МГУ в этом году вошел в топ-100. Мы пока еще вот на границе топ-100, и наша задача, конечно, чтобы мы, ну, Я не скажу, что на следующий год, но двигались в этом направлении и попали в топ-100. Казанский федеральный университет – единственный из вузов проекта 5.100, попавший в рейтинг по наукам о космосе. Можно сказать, что в КФУ исторически сложилась мощная инфраструктура, связанная с исследованиями космоса. Это обсерватория в Казани на Северном Кавказе, а также один из крупнейших телескопов РТТ-150, который находится в Турции. У нас один из немногих университетов который именно создавал свою инфраструктуру, создавал свои обсерватории. Пожалуй, сейчас обсерватории есть только в МГУ, они строят площадку вот на Северном Кавказе свою. И это школы, это научные школы. Но не только на этом основывается столь высокая позиция КФУ в данном предметном рейтинге. Казанский федеральный университет осуществляет наземную поддержку в рамках российско-германского проекта «Спектрингенгама». Для этого используется уникальный телескоп РТТ-150 поступали в качестве телескопа. Наш телескоп в Турции, в горах Турции выступил в качестве оптической поддержки вот этой вот миссии. «Спектр рентген-гамма» это международный российско-германский проект, который был успешно запущен 13 июля с космодрома Бейконур с помощью самой мощной российской ракеты «Протоны». Руководителем столь масштабной миссии с российской стороны является академик Ран Рашид Сюняев. Миссия аппарата — это создание детальной карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. «В ходе этого проекта «Спектр будет регистрироваться очень большое количество звездных, то есть горячие звезды со звездным ветром, которые разлетается от горячих звезд с большими скоростями, там несколько тысяч километров в секунду, соударяются с межзвездной средой, и вот в местах соударения среда будет разогреваться, будет возникать рентгеновское излучение. И этот спутник будет такое излучение регистрировать. На борту аппарата располагаются два уникальных рентгеновских телескопа российский ART-XC и немецкий Ерозита. Они функционируют по принципу рентгеновской оптики косого падения. В отличие от существующих сейчас рентгеновских устройств, поле зрения которых ограничено, спектр рентгенгамма сможет делать полный обзор Вселенной с рекордной чувствительностью. С его помощью ученые сначала рассмотрят известные объекты, а дальше они ожидают, что последуют новое открытие. Давним индустриальным партнером Казанского федерального университета является ПАО «КАМАЗ». Так, в ближайшее время планируется открытие центра исследований и разработки интеллектуальных транспортных систем. Виртуальные проектирование, которое мы сегодня используем, там все современные прикладные пакеты расчетов, виртуальных испытаний, это все переходит в область науки. Потому что процессы настолько сложные считают. И вот когда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 Задачи даже из предкладной науки уже переходят в более высокий уровень. Сейчас ПАО «КамАЗ» и КФУ создают серию беспилотных транспортных средств на основе существующих и на основе перспективных моделей автомобилей. В 2018 году под руководством КФУ и автогиганта был организован научно-инженерный консорциум, в состав которого входят 15 предприятий, специализирующихся на разработке образующих технологий для интеллектуальных транспортных систем. Стоит отметить, что такой опыт партнерства крупного промышленного гиганта и науки полностью соответствует идеологии создания научно-образовательного центра мирового уровня в Татарстане. Напомним, что в конце 2019 года президент Татарстана Рустам Миниханов подробно обсуждал эту тему с ректорами вузов и учеными Татарстана. Приоритетное направление КНЕФТ Казанского федерального университета порадовало в прошлом году заказами от крупнейших нефтегазовых компаний России. Пожалуй, это самое продвинутое. По партнерству с крупным бизнесом направления в университете. К тому же оно еще и междисциплинарное. Здесь задействованы и химики, и физики, и математики, и геологи, и не только. В рамках приоритетного направления Казанского федерального университета «Эконефть» нефть наметились серьезные подвижки в партнерстве с крупными производственными гигантами. Пожалуй, это самое успешное приоритетное направление Казанского федерального в этом контексте. Весомую роль в этом сыграла известное 218-е постановление правительства Российской Федерации о развитии кооперации российских высших учебных заведений и организации, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства. Ученым Казанского университета совместно со своими партнерами, нефтяными компаниями, удалось выиграть в конкурсе два гранта. Один из них в партнерстве с нефтяной компанией ТНГ Групп. Это проект по разработке значит, систем, беспилотных, систем для беспилотных летательных аппаратов, которые позволят более экологично, экономично значит, проводить исследования на нефть. Проводим огромный объем исследований, так называемых сейсмикой. Это просвечивание Земли с помощью упругих волн с целью обнаружить залежи нефти и газа. Для того, чтобы эти работы провести эффективно, мы создаем специальные такие беспилотные аппараты и снабжаем их датчиками и специальным софтом, который позволяет более эффективно выполнять эти работы. Предполагаю, что экономия вот от, от, от этих вот созданных устройств будет огромной, потому что объем работ вот в России он с каждым годом увеличится и составляет там, ну, примерно там, около 100 миллиардов рублей. Это, в общем, для этой области это очень большая сумма ежегодно. Второй проект, который состоится благодаря 218-му постановлению, это результат партнерства с нефтяной компанией «Татнефть». Речь идет о новых подходах к новой разработке старых месторождений. В данном случае – ромашкинского месторождения в Татарстане. Вот у нас э, ромашкинское месторождение нефти. Значит, «Татнефть» разрабатывает зарабатывает уже много лет, более 75 лет. И э, вот сегодня уже добыто более 3 миллиардов тонн нефти, но по геологическим данным, в некоторых Ромашкин еще больше, чем добыли, нефть есть. Да? Ну, какая часть нефти не может быть добыта, потому что она, ну, она, конечно, может быть добыта, но технологии новые нужны, технологии сегодня дорогие пока, вот, и мы разрабатываем методы, чтобы увеличение добычи, нахождение вот этих вот остаточных запасов, легко добываемых, которых сегодня мы оценим 2-3 миллиарда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 И для тракт нефти мы создаем вот такую систему. Это система, в которой искусственный интеллект используется, нейронные сети. То есть самые современные такие вот сквозные технологии используются для того, чтобы обрабатывать большой объем данных. Надо сказать, что прошлый год был удачным для ученых Казанского университета, в том числе и в сотрудничестве с нефтяной компанией «Зарубежнефть». Результаты научных исследований ученых КФУ позволили компании «Зарубежнефть» приступить к разработке первой горизонтальной скважины месторождения бока дехарука Куба. Залежи нефти на Кубе достаточно много, но она трудноизвлекаемая. Есть вполне определенные надежды, что компания рубеж нефть, используя технологии ученых КФУ, сможет наладить рентабельную добычу кубинской нефти. А почти 5 лет назад мы значит, в обиход разговор ввели такой термин. Подземная нефтепереработка. Какая подземная переработка может быть, что под землей нефть перерабатывать, завод, что ли, да? Мы говорим, да, вот мы закачиваем катализаторы, теплоносители разнообразные, и вот там делаем значит, крекинг, как мы начинаем нефти и улучшаем его качество, и вот эту вязкую тяжелую нефть, которую нельзя было добывать, мы ее добываем. Был даже какой-то смешок, да, но сегодня эти технологии у нас уже работают в производственном режиме. Одна, один, значит, случай применения – это в ТАТ нефти, а другой вот мы сейчас сделали катализатор, отправили его на Кубу, на Кубе, вот на месторождении Бока Дыхарука, где в прошлом году вот, пример Медведев значит, открывал вот скважину, вот на этой скважине будем в ближайшие дни вот, испытывать этот катализатор. Это действительно уже реальное промышленное использование. Хотя, в общем, вот, казалось, что Фантастика была 4-5 лет назад, а сегодня это реальность. И в этой области мы, конечно, в мире лидеры. Конец прошлого года принес еще одну приятную новость. Катализаторы, разработанные учеными-химиками Казанского университета, помогут нефтеперерабатывающему заводу Газпром нефти в Омске отказаться от использования дорогих импортных аналогов. Троящаяся в Омске катализаторная фабрика теперь будет выпускать катализаторы, разработанные учеными КФУ в партнерстве с Самарским техническим университетом. Идеология, партнерство, наука и промышленных гигантов является доминирующей при создании научно-образовательных центров мирового уровня в России. И в этом смысле стратегия Казанского федерального университета определенно безошибочна. Ученые Института экологии и природопользования Казанского федерального университета также работают с крупным бизнесом, в частности с крупнейшим в Татарстане сельскохозяйственным холдингом «Агросила». Речь идет о введении в почву нетрадиционного удобрения пироугля, так называемый биочар, для повышения плодородности земли. И мы также хотели вам напомнить о том, что в рамках 215-летнего юбилея Казанского университета произошло торжественное вручение премии и медали великого математика, ректора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского, победителю конкурса, американскому математику Даниэлю Вайсу. Победителя определяло международное научное жюри. Ученые КФУ реализуют проект по предотвращению деградации почв в условиях изменения климата. Разработка предполагает введение в почву пироугля, который повышает плодородие почв и уменьшает выделение парникового газа. При производстве, э, в животноводстве, в птицеводстве образуется огромное количество отходов. Эти отходы, которые мы всегда считали удобрением, теперь относятся к категории отходов,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 И она является установкой роторного типа. За хранение таких отходов, в которых накоплено большое количество, предприятия обязаны платить государству. Главной целью проекта КФУ является метод переработки этих отходов. Так, с применением этой технологии предполагается решить проблему отходов, хранящихся на птицефабриках. В Императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения премии Лобачевского за 2019 год, в которой принял участие премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин. В 2016 году по решению ученого совета КФУ была возрождена традиция, существующая уже более 100 лет, вручать премию имени Лобачевского достойнейшему из ныне работающих исследователей в области математики. Идея была поддержана на заседании попечительского совета КФУ во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым. Все затраты по премии и проведению торжественной церемонии данного мероприятия взяли на себя попечители университета. Размер премии составляет 75 тысяч долларов. Математика была и будет, я думаю, в дальнейшем краеугольным камнем классического образования. А медаль и премия Лобачевского является нашей данью памяти и уважения к человеку, который заложил его основы нашем Казанском университете. В этом году лауреатом стал американский ученый Даниэль Вайс, канадский математик, профессор математики в университете Макгилла. Ученый получил премию за доказательство знаменитой гипотезы Хакена. Работа Даниэля Вайса, а также разработанные методы, составляет наиболее значительный вклад геометрии Ловашевского и теории геометрических групп за последние 40 лет. Проблема была поставлена в середине прошлого столетия и оставалась нерешенной. От имени президента и правительства Татарстана из себя лично лауреата премии поздравил премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин. Математика всегда была в центре внимания Казанского научного сообщества. С момента основания Казанского университета, а затем и других наших вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов наших соотечественников – которые, в свою очередь, внесли неоценимый вклад в мировую науку. Оглядываясь назад и подбивая итоги ушедшего года в жизни Казанского университета, невольно обращает на себя внимание новый тренд, который явственно наметился именно в 2019 году, а именно усиление научно-исследовательской составляющей в деятельности университета. И не просто исследовательской, когда наука ради науки, без ее прикладного значения – в уходящем году выстрелил целый ряд проектов, направленных на прямое коммерческое использование университетских разработок и получивших признание у большого бизнеса, а вместе с этим признанием и финансирование со стороны этого бизнеса. Давайте перечислим наиболее яркие и заметные из этих проектов. Запущена в опытную эксплуатацию установка переработки биоотходов птицефабрик и жирноводческих комплексов. Это совместный проект Института экологии в партнерстве с компанией Агросила. Проведены э, успешные лабораторные испытания антираковых и противоартритных препаратов, которые были удостоены золотой медалью на Всемирной выставке в Женеве. И э, сейчас они проходят клинические испытания. Этот совместный проект фармакологов университета при финансовой поддержке компании ⁇ Татхимфарм Препараты ⁇ Строительство в Омске завода переработки по производству катализаторов для нефтехимической промышленности. Совместный проект Химического института имени Бутлера в партнерстве с компанией нефть. Применение технологий по добыче вязкой и сверхвязкой нефти, разработанной в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ на месторождениях Кубы в партнерстве с корпорацией «Зарубежнефть». Проект «Спектр рентген-гамма» – запуск орбитального телескопа для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне». Это проект это Астрофизики КФУ совместно с госкорпорацией Роскосмос. Беспилотные грузовые автомашины, совместный проект Института физики КФУ и ООАКАМАЗ. Запуск научно-клинического центра экспериментальной медицины, совместный проект Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и компании ТАИФ. Каждый из этих проектов по отдельности и вместе взятый это пример той самой искомой научно-промышленной кооперации восстановление которое было признано приоритетнейшей задачей государства еще майскими указами президента и задекларировано в рамках национального проекта «Наука». И хотя сам проект «Наука», которым в эти дни исполняется уже полтора года, до сих пор не начал исполняться в силу как организационных и административных трудностей, а в первую очередь в силу хронического неверия бизнеса в отечественную науку, в ее способность произвести конкурентоспособные на мировом рынке технологии, тем не менее, пример Казанского университета показывает, что при наличии таких технологий разработок отечественный бизнес вполне охотно идет на сотрудничество с вузовскими центрами и без всяких нас проектов, видя в них коммерческий потенциал. Надо сказать, что это замечательная тенденция. Именно в 2019 году Казанский университет заявил о себе не только как о научно-образовательном центре, благо эту роль он играл со дня своего основания, но и как месте, где, где генерируются новые идеи и технологии для экономики страны. И такую трансформацию следует только приветствовать. С начала октября и, можно уже так сказать, прошлого года, прошедшего года, по городам и весим Республики Татарстан большим успехом прошел научный десант Казанского федерального университета. Научный десант Казанского федерального университета — это образовательный... Просветительский проект, приуроченный к 215-летию нашего славного вуза. Ну и, кроме того, это своеобразный подарок жителям городов и районов республики. Научный КПУ состоялся в 18 муниципальных образованиях республики и получил очень хорошую оценку со стороны местного населения, местной прессы, Двери были открыты не только для молодежи, но и для всех желающих. В саму программу научного десанта входили в первую очередь научно-образовательные лекции в таком понятном формате. Были различного рода интерактивы, кроме того, демонстрировали занимательные опыты и исследования. Особенно большим успехом пользовались занимательные опыты по физике и по химии. Кроме того, выступали и творческие коллективы. Научный десант КФУ — это, в первую очередь, один из кирпичиков того большого здания научно-просветительской работы Казанского федерального университета среди широких слоев населения. Кроме того, в рамках научного десанта проводила свою конституционную информационную работу приемная комиссия нашего ВУЗа, где школьников, желающих связать свою судьбу с Казанским федеральным университетом, консультировали по хитростям и тонкостям приемного процесса в наш ВУЗ. Какие специальности востребованы, какие специальности будут перспективны, и какие бюджетные места и прочее, прочее, прочее. Все это можно было получить при прямом, живом общении с представителями приемной комиссии вуза. Научный десант КФУ — это дань почти 20-летним славным традициям, когда наш легендарный ректор Николай Лобачевский читал публичные лекции для всех желающих. Научный десант КФУ, я думаю, будет жить, продолжать свою жизнь на регулярной основе. И еще раз повторюсь, это был своего рода подарок, который будет жить своей славной, замечательной жизнью. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале Универ ТВ». Всего доброго. Вел программу. Ильдар Каримов.